Затем нажать кнопку «Далее». На втором шаге происходит проверка наличия академической задолженности. Посмотреть задолженности возможно по ссылке «Показать». Для данного вида заявления наличие академической задолженности не является причиной для отказа в принятии заявления. Однако на оборотной стороне в сформированном заявлении, которое скачивается на последнем шаге, также будут перечислены академические долги а на лицевой стороне необходимо будет поставить подпись, что с наличием академической задолженности ознакомлен. Если вы не согласны с выявленной академической задолженностью, обратитесь в учебную часть вашего института или школы, чтобы специалисты исправили оценки или довнесли недостающие ведомости в учетную систему. Проверить оценки в зачетной книжке или заверить в зачетную книжку будет недостаточно. Данные об оценках должны быть внесены в систему учета обучающихся. На данном шаге необходимо указать данные заявления. Все обязательные к заполнению поля отмечены звездочкой. После заполнения всех полей нажимаем кнопку «Далее». На третьем шаге необходимо приложить сканы обязательных документов. Файл должен быть размером не более двух мегабайт и в формате PDF, JPEG, JPG, PNG или BMP. А общий объем прилагаемых документов не должен превышать 20 мегабайт. Нажимаем кнопку загрузить и выбираем файл.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 Необходимо распечатать документ, проверить и подписать. Затем нужно сканировать заявление. Если страница заявления будет сканирована отдельными документами, необходимо объединить такие файлы в один документ. Для объединения файлов можно воспользоваться программой Adobe Acrobat Reader или бесплатными онлайн-сервисами, такими как iLovePDF, PDF24. Как выполнить объединение файлов PDF можно узнать, посмотрев видеоинструкцию, перейдя по данной ссылке.